Ну что, друзья мои, наконец я выбрал время снять небольшой обзорчик с Citroena C5, который я купил. Купил я его где-то чуть более полугода назад. Все это время приводил его в порядок, чтобы по технической части не было проблем. Обязательно вы все видео, что я ремонтировал, я, разумеется, снял. Все видео я постепенно буду выкладывать. Будете смотреть, если интересно, конечно. Сейчас я расскажу, что из себя представляет эта машина. Так, подробно и пошагово. А у нас сейчас идет поезд и очень громко свистит. Одно, что свистит, еще и очень сильно воняет. Первое, о чем вспоминается, когда речь заходит о Ситроэне c 5 это его гидроподвеска. Это возможность повышать и поднимать уровень машины, там проезжать какие-то неровности немыслимые и так далее. В реальности я думал, что Классно, в машине есть такая функция, позволит мне одной кнопкой нажать, машина станет большая, как трактор, буду ехать в любые грязи, воды и так далее, преодолевать брод, курилом и прочие страшные слова и вещи. Но на самом деле оказалось, что в машине всего лишь одно рабочее положение, вот примерно в котором она сейчас находится, все остальные три это сервисные и технические. Это может быть переехать какую-то яму, разово подъехать, нажать, подождать, когда она подымется, насос накачает, переехать. И как только начинаешь разгоняться, она начинает опускаться автоматически. Самый высокий режим опускается при скорости 10 км в час, чуть пониже более 40 км в час опускается. И самый нижний тоже, если вы включите самый нижний, опустите машину, только начнете ехать, более 10 км в час она его автоматом подымет. Ну, если перед этим вы не оборвете бампера и не обдерете днище. Да и самое высокое положение, оно не позволит вам ехать особо, потому что машина становится как мячик. Подвеска, тут накачивается большое давление гидравлики, гидравлической жидкости, и машина становится жесткой. Не жесткая, она начинает прыгать. Переехал, вот тележное такое ощущение, оно не даст вам ехать, просто вот с точки зрения комфорта. Большинство моих друзей, узнал, что у меня C5, и сказали, мы знаем, говорит, он на пневме. Что-то все верят, что все это пневма. Соответственно, пневма, она обязательно сломается. Такой стереотип пошел от первого автомобиля на пневме серийного 220-го Мерседеса, которого было очень много проблем. Потому что пневма была не обкатана, она снаружи резиновый чехол ходил, он рвался, особенно от нашей грязи. Он протирался, рвался, машина периодически падала. Там была система автоматики, которая тоже не отличалась особой надежностью. Здесь же гидравлическая подвеска. Citroen делает ее с 50-х годов прошлого века, и, в принципе, технологию они уже обкатали. К слову, пик развития гидравлической подвески пришелся на предыдущее поколение автомобилей Citroen, Xantia. Там на гидравлике было все. На этом насосе, который качался от двигателя. Были завязаны и тормоза, и гидроусилители руля, и сама подвеска автомобиля. Поэтому, если где-то лопала, там, допустим, тормозная трубка, все, машина сама опускалась, руль переставал работать, ну, в общем, все умирало в машине. Здесь же сделано все более грамотно, гидроподвеска, она отдельно, она работает от электромотора, отдельный насос электрический. Гидроусилитель руля здесь тоже электрический, он насос электрогидравлический, скажем так, там тоже отдельно он находится передним правым крылом. Тормоза, они здесь по классической схеме реализованы. Ну, опять-таки, насколько это можно сказать, классическая схема, если учесть, что ручной тормоз идет на передние колеса. Но зато здесь с и так далее. К слову сказать, что в этой машине, я когда взял ее, разумеется, незнакомую вещь, я поехал к специалистам, которые занимаются французами. Они посмотрели, сказали, да здесь она надежная, у тебя проблем нет. Проверили все. Сказали, что единственная проблема здесь вот там вот сзади металлическая трубка, которая идет на задний контур, она часто отгнивает, у тебя она, видать, уже сгнила и ее уже поменяли. Вообще удивительно, зачем ставить на машины металлические тормозные трубки и гидравлику если можно метные поставить. Да? Экономия там копеечная, но безопасность людей как-то под большим вопросом. Классический заговор автопроизводителей. Поехали дальше, следующее, о чем я хотел бы поговорить, сейчас мы переместимся туда, сейчас я камеру переставлю, поговорим про двигатель. Мотор здесь стоит двухлитровый, бензиновый, 16 клапанов, есть фазовращатель. За счет этого он эластичнее мотора. И довольно экономичные. Как и все французы Он немного подзадушен Хотя мощность у него максимальная 140 лошадей Для того, чтобы он поехал, надо его немного продавливать Но Это особенность французского законодательства Там у них есть свои тонкости Но при этом он довольно экономичен За счет этого экономичен Есть такой канал на YouTube Ходас. Там семья мотористов рассказывает, как чинит моторы. И Они сделали свой топ 10 самых надежных моторов. И вот этот мотор EV-10 занял могу ошибаться, пятое или шестое место в рейтинге надежности. Причем они сами сказали, вы, наверное, удивитесь, но Peugeot может что-то делать. Самое проблемное, что есть в этом моторе, на мой взгляд, с чем я столкнулся и что потянул за собой вереницу заморочек, это замена ремня ГРМ Он здесь как бы Рассчитан на пробег Не более 60 тысяч Меняется он в сборе с помпой Заодно меняются Все сальники Коленвалы и распредвалов В моем случае он потянул Еще кое-что за собой Будет В свое время я выпущу видео Через некоторое время смонтирую Увидите, расскажу более подробно Но Для меня это вылезло как небольшая проблема И дополнительные траты также здесь у меня проблемы были со стаканом, куда меняется масло. Из-под него текло оно вообще три струи. Ну, решилась заменой прокладок и, соответственно, перерезанием шпильки. Потому что шпилька вытягивается, она там коротко зашла в алюминиевый блок. Дроссель здесь электрический. Тоже подкинул проблем. Поначалу, когда она, видать, долго стояла у прежнего хозяина. Как бы дроссель, он... Электрически закисал в закрытом положении и просто ты даешь газ, он не открывается, машина начинает захлебываться. Вопрос решился просто, я его разобрал, налил туда масло, дал постоять, пока это все там внутри зайдет, все уже вот практически почти полгода полет нормальный и, и зимой и летом машина ездит. Так что если вы с такой проблемой столкнетесь, имейте в виду, что это решается элементарно, хотя в сервисе мне сказали, только замена дросселя. Сервис знает. Дроссель стоит порядка 100 долларов, 6 семь тысяч. Здесь мы видим насос гидроподвески. Вот это бачок его пластиковый. Это сферы гидроподвески. Фары здесь ксенон. Правда дальний обычный галоген. Есть омыватель, работает. Там. Отдельный насос, я его менял. В принципе, под капотом все. Под этой пластиковой крышкой аккумулятор. Тоже пришлось менять, потому что очень быстро он пишет. Экономия энергии перестает заводиться. С чего начинается любой автомобиль, лично для меня, это ключ. Здесь он выкидной. Имеет вот такие большие кнопки. У них здесь стираются вот эти вот резиновые площадки с кнопками. Я заказал в Китае, но единственное, что вот последняя кнопка здесь открытия багажника, реально если это включает габариты машины. У него вот так реализована функция закрытия. Если у вас открыты окна, закрывая машину, закрываются зеркала, и закрывается такая вот маленькая мулька по электрике, и закрываются зер... стекла. Вот я закрываю машину. Закрылась, закрылась. Надо только нажать и удерживать вот эту кнопку закрытия. Кузов у машины фастбэк, это означает, что выглядит как седан, но при этом открывается как хэтчбэк с задним стеклом. Разумеется, есть приятный дворник. Внутри этой антенки есть брызгалка на заднее стекло. Соответственно, антенка внутри с электроникой ее сгнивает. Багажник. Сиденье раскладывается в пропорции 1 треть, 1 треть на две трети. В задней полочке есть шторка, которая вешается вот сюда. Оп. Но мне это не актуально. Заднее стекло опять-таки станировка. Напомню. Внутри там есть подпол, подняв который можно увидеть запаску и домкрат. Несмотря на гидроподвеску, в машине есть домкрат. Задний парктроник я восстановил очень хитрым способом, точнее, очень простым способом. Здесь есть парктроник спереди. Сейчас покажу. Так он выглядит. Вот датчики его там. Я банально выбрал из 8 датчиков 4 рабочих поставил назад. Так как из-за особенностей дизайна кузова в машине сзади ничего ну, мало видно понимаешь зеркала все выгнутые она рассчитана под наличие парктроника а спереди я и так вижу куда еду Парктроника, конечно удобно было бы но не столь обязательно при желании можно восстановить порядка 1000 рублей из китая но это сроки очень долгие так начнем как всегда показ двери дверь имеет вот такой вот архитектуру, если это можно так назвать. Есть вот такая вот кармашек. Здесь у меня лежат прокладки для замены масла, чтобы всегда в машине под рукой были. Сам не знаешь же, когда придется менять масло. Это шутка. Ну, перчатки, требования времени, динамики. Звук вообще здесь не очень хороший в машине, имеется в виду магнитола динамики с очень маленькими магнитиками блок управления стеклами и зеркалами все стекла автоматические все четыре двери есть защита от детей зеркала зеркала можно сложить нажимая вот эту штучку вниз зеркала оба складываются этот и то поэтому повторно точно так же также нажимая, продавливая кнопку, опускается окно. Нужно опустить все четыре. Конструкция это не очень надежная. Там внутри резинка стоит, как в пульте от телевизора домашнего. Поэтому ноги там... Периодически надо чистить спиртом. Если совсем не помогает, то вклеивать куски фольги. Двинем дальше. Сиденье. Сидение здесь имеет... Куча аэрбегов, даже написано аэрбэк. Из наворотов электропривод. Это вперед-назад. Это подъем опускание спинки, ну, что логично. И последний это надувание внутренней подушки. Само сидение из велюра, очень приятный материал. Скажу, так как я занимаюсь мебелью Скажу, что сейчас Эко-кожа так называемая Она стала дешевле ткани и Поэтому все производители начинают фигачить ее В реальности Это одна из последних машин, которая имеет такую приятную вещь Скорее всего есть версии с вентиляцией Потому что здесь вот такие дырочки в сиденье. Но у меня она простая Есть подогрев этот подогрев был сломан, ну так как дверь открывается, сюда вода часто капает, там внутри отгнили провода. Можно заказать из Китая, тоже три ступени подогрева. Всегда пользуешься либо на 0, либо на 3. Всегда хочется побыстрее согреться. Наклейка. Наклейка по размерности шин. Они здесь 215 55 Все внутрь достаем наш волшебный ключ включая загорелась цифра 5700 до замены масла уровень масла окей OK. все после этого можно машину заводить горит джикичан это означает что связь с блоком управления двигателем установлена как только заведу он погаснет и так как у нас дернут ручник, горит лампочка ручника. Есть такой необычный прибор. Температура масла в двигателе. Честно говоря, я первый раз такую фигню вижу. Раньше видел только на Ауди. Следующее. Это... Сейчас поверну руль, покажу. Это круиз-контроль. Он здесь очень специфический. В двух режимах. Это режим... ну, Переключаю вот эту штучку. переключая вверх. Получаем ограничение по скорости. Получая вниз, это классический круиз-контроль. Когда выставляешь скорость, и она едет. Вот как работает круиз-контроль. Сейчас стоит 75. Едем по кольцевой. Если я нажму один-два раза, будет прибавлять скорость немножко. Если нажму, удерживаю, начинает скорость прибавляться по 5 км в час. Сейчас я сбросил. Верхнюю, нижнюю прибавить, убавить. Нажимаем кнопку. И получается вот такая вот. Та скорость, к которой я еду, она становится за, за главной. Нажимая вот эту кнопку, спрос идет. Как работает ограничение скорости? Включаем, выставляем требуемую скорость. Ну, сейчас я нажимаю газ в пол. А ситуация не меняется. Машина не разгоняется. Почему? Потому что поставил ограничение 59. поворотник это включение фар и непонятная кнопка которая скорее всего в моей комплектации просто не, не обслуживается с другой стороны рычажок автоматическая первая вторая скорость дворников автоматически здесь есть датчик он находится как у всех машин с датчиком вот этом креплении зеркала этот датчик осадков работает не совсем корректно вообще на мою Опыте, я не помню ни одной машины, у кого этот датчик работал корректно. Но лучше бы была обычная пауза. Это джойстик управления магнитолой. Перемотка песни, переключение выхода и по заполненным станциям переключение. И плюс за, сзади эти кнопки регулируют громкость. Не отсюда, а сзади нажать. Громче, тише. Не очень удобно с этой стороны. Если с этой стороны правая рука у меня свободна, я могу и напрямую покрутить громкость. В принципе, правильнее было бы расположить его с этой стороны, а кнопки круиза разместить на руле. Но ситроеновцы сказали, что мы, мы сделаем по-своему. Кстати, спидометр здесь, если заметите, 10-30, в общем, нечетными десятками размечено. И тут даже максимальная скорость 250, но подозреваю, что это сделано для автомобилей с трехлитровым мотором, которые идут. Черно-белый экранчик. Есть версии с цветным экраном. До него даже можно было подкинуть камеру заднего вида. Но в моей версии такого нет. Так, в принципе, черно-белого экрана достаточно. Зеркало заднего вида имеет режим вот такой вот. Загорается лампочка. Система автоматического затемнения. Эта кнопочка переключает режимы бортового компьютера. Дорожного компьютера, скажем так. Вот первый режим – это топливо, на какое количество километров осталось. Это мгновенный расход. И если введешь пункт назначения, то он покажет, сколько осталось до этого пункта. В это меню можно попасть, нажав вот в этой кнопке Trip, именно дорожный компьютер. Вот он его всегда отображает во время поездки. Соответственно, у него есть первый режим. Можно запрограммировать два Два дометра, как раньше, сбрасывал счетчик нижний. Смотреть, сколько тебе километров проехал от заправки там, до заправки, допустим. Или вот второе. Ну, последний раз, вот, допустим, на первом компьютере я сбрасывал 2921 километр назад. Средний расход составил 9,9 литров. Ну и средняя скорость 26. Последний сброс был на втором базовом компьютере 111 километров в час. Ехал медленнее, больше стоял в пробке. Значит, расход стал больше. Это температура наружного воздуха. Оф означает, что вентилятор выключен, климат. Следующий пунктик ⁇ аудио. Он показывает сегодняшнюю дату. Короче, но ну, если включим радио, вот включилась там частота, РДС. Ловит название станции и написано где она это. Рукамет, я так понимаю, эквалайзер. Включен такой. Ну и, соответственно, кнопкой 1, 2, 3, 4, 5 переключаются станции, которые сохранены в памяти. Я их не сохранял, это остатки от прежнего хозяина, поэтому редко, когда что-то там такое по радио играет нормальное. У этой магнитолы есть плюсик, ну, помимо того, что здесь есть компакт-диск, сейчас его здесь нет. MP3, MP3 эта магнитола не проигрывает, но зато можно в нее, в нее есть AUX. Нажимая Source, вот, допустим, нажал Source, вот включился Input 1. Изначально он был выключен, я его активировал в меню с помощью Lexie. Lexi Лекси это такой шнурок и программа, которая позволяет программировать данный автомобиль. Вот есть переключение, ну, соответственно, только радио и выход, потому что компакт-диска внутри нет. И этот э, выход изначально я запаял разъем со старой звуковой карты. Посверлил дырочку, вывел сюда разъемчик. Но так как здесь провода, и работая коробкой, это создает определенные неудобства, по крайней мере, у меня. Я вечно нарублю запутаться. Телефон у меня висит вот здесь вот. Поэтому я решил этот вопрос просто. Я из Китая заказал Bluetooth прибуду, Она стоит там 300 или 400 рублей. Изнутри вывел ее на этот же AUX. И теперь телефон у меня по Bluetooth коннектится с машиной. Я могу, не знаю, где-то стоя в пробке, включить YouTube, повернуть вот этот крепеж в горизонталь и смотреть YouTube ролики сколько хочу как работает темная тема вот видно панель приборов освещена нажимаю кнопку dark один раз нажимаю чтобы мой палец виден был один раз нажимаем экран становится инверсивным все становится темным второй раз нажимаю он вообще гаснет и гаснет все, кроме спидометра. Да. Ну, это для дальних поездок где-нибудь в ночи, чтобы меньше утомлялись глаза. Ну, еще раз нажал, все включилось. Вот эта штучка это мелькающая а не непостегнутом в нем безопасности. Видите, здесь даже для заднего пассажира есть иконка. Все это я отключил лекси, потому что меня на жутко раздражалась. Посавил коробку на заднее сиденье, она начинала пищать, что датчик веса там продавливает. По крайней мере, у меня так было. Это выходы, как я сказал, аудио выключаю, это дорожный компьютер, аудио, что у нас аудио, а, это режим отображать, дорожный компьютер, нажимая trip, или допустим аудио, он показывает, что сейчас подключено, Нажму source, он покажет, выключу звук, чтобы нас не отвлекал, разъем, что значит разъем, следующая кнопка, клим, следующая кнопка клим, нажимая который появляются настройки климата. покрутив, покрутив вот эту штучку, вот сейчас у меня слышно, как включился вентилятор. Он показывает, что кондиционер мной отключен, направление движения воздуха вверх. У меня сейчас стоит синхронизация, Синхронизация право-левого пассажира, правой-левой зоны климатической в машине. Ее можно рассинхронизировать в меню. Можно включить авто, и вот так появляется надпись авто, и он поддерживает единый климат во всей машине. Ну, наверное, это удобно, но, на мой взгляд, это все, как всегда, бестолково реализовано. Соответственно, вот эта температура, выставляешь температуру для правого-левого пассажира, эти две кнопки. Неудобно реализована вот эта штучка. Здесь нет возможности нажать одной кнопкой, как у многих машин, как в Volvo, например, и, собственно, дуло только вверх или в ноги и так далее. Здесь для того, чтобы включить ноги, вот сейчас вот она включена авто, я начинаю давить, она сначала пошла вверх. Я второй раз давлю, получается, он начинает дуть во все стороны. Третий раз давлю, вверх и вниз, и только на четвертый раз у меня пошло оно в ноги. Это вот постоянное листание, оно не очень удобно, на мой взгляд. Но опять-таки отталкивайся от того, что имеем. Это кнопка экстренный обдув лобового стекла. Нажимаю ее. Скорость вентилятора на максимум и дует только на лобовое стекло. Так. Выключим ее. Чтобы тише. Это обогрев заднего стекла и обогрев зеркал это автоматическое поддержание климата это различные степени рециркуляции сейчас вот стоит автоматика, в теории она у выхлопный газ должна автоматически включать рециркуляцию, я ни разу этого не слышал ну может быть там что-то не работает или еще что-то году машины пару раз пользовался рециркуляцией за ненадобностью Соответственно, отключение ESP одновременно там где-то лампочка зажигается в торпеде, потому что антибукс отключен закрытие машины Отключение парктроника Включая заднюю передачу, он больше не пищит Аварийка И отключение сигнализации Вот здесь есть ультразвуковой датчик объема Вот в этом плафоне Соответственно, он отключает Это микрофон, если бы здесь была громкая связь Плафон раздельный Пепельница Лоток Моток прорезиненный. Прикуриватель, видите, какой глубокий. Да, вот корпус его. Соответственно, сюда не влазит ни одна зарядка, зарядное устройство. Только прикуриватель. Включил, вот он продавился. Через какое-то время он выстрелит обратно. Его можно будет вытащить, прикурить сигарету. Ну, в теории, определенная безопасность в этом есть. Рычаг КПП обшит, так же, как и ручник. Обшит, вот он выстрелил. Видно там, что он нагрелся. Ну Он нагрелся. Верьте мне на слово. Ручник. Ручник здесь забавный. Он идет на передние колеса. Связан с особенностями гидроподвески. Представьте себе, что вы переехали неровность, и машина поднялась. И вам надо остановиться на ручнике. Вы дернули ручник, и опускаясь, если, задний... если бы ручник шел на задние колеса, то... Машина не смогла бы опуститься. Зад бы все время оставался бы задранный. Поэтому сделали ручник на передние колеса. Если бы зад оставался задранный, то сгорел бы быстро насос гидроподвески. Таким образом. Так как сюда не сунуть в этот прикуриватель зарядное устройство для телефонов, розетку для зарядных устройств французы сделали сзади. Здесь подстаканник, подочечник. Я не знаю, для чего такая конструкция. Ну и лоток под мелочи и... Чеки с заправки. Ну, отдельный разговор про режимы переключения гидроподвески. Сейчас я буду включать и показывать. Первый режим. Давайте ее задерем на самый максимум. Сейчас она на третье с конца стоит. Нажал раз, два. И, соответственно, появилась. Все, машина начала подниматься. Вот она поднялась. Нажимаю режим вниз, появляется вот такое оконце. Машина начала опускаться. Это чувствуется. Когда у меня задний рычаг был изношен один, один подшипник, опускаясь, она скрипела. Вот написано, не более 30, 40 км в час. Следующий режим. Опустился, сказал, окей, это положение нормальное. И самый низкий режим. На нем нельзя ехать вообще быстро, а он, ну как бы машина падает самый низ ну, час опустился, вот он опустился пишет, не более 10 км в час сейчас она лежит на брюхе условно владельцем этого Ситроэна я стал по случаю позвонил знакомый из другого региона и говорит, посмотри, говорит, машинку для меня, она продается в Ленобласть а именно в Кингисепе. это 130 километров от Питера Недорого на механике. Я говорю, да слушай, зачем тебе нужна там машина старая, слишком много наворотов, которые наверняка работать не будут. Он говорит, нет, тебе надо поехать, посмотри. Я, говорю тебе там денег пришлю и так далее. Ну, я собирался не быстро, где-то через недели-полторы я доехал до Кингисеппа. Машина, разумеется, еще не продалась. По приезду выяснилось, что машина условно заводится, но ехать на ней нельзя, потому что в нее нет тормозов. И после долгих торгов мы сторговались, там я сбил хорошо ценник, сел в эту машину и поехал. эти 130 км, я ехал очень медленно, практически работая только передачами, но я доехал, все нормально, после того поставил сервисменам, чтобы поменяли, как я сказал, механизм суппорта, куда они поставили просто стаканы. Думал, что человек приедет, заберет машину и немного мне заплатит за мою помощь. Но человек позвонил, сказал, извини, у меня тут ситуация изменилась, я без денег. В итоге я стал владельцем Ситроена. Интересно реализована пробка бензобака. Ключ не вытаскивается из пробки. По задумке ключ надо вешать вот сюда, на лючок бензобака. Вот так вот оставил. И пошел платить за топливо. Теперь вопрос. Кто из вас решится оставить ключ и пойти платить? Явно в Европе с криминалом нет проблем. В машине бак 65 литров. Лампочка загорелась. Я приехал на заправку. Вот заправка. Бардачок имеет бардачок вот такой вот разъемчик. Выход с печки. Когда включен кондиционер, сюда в бардачок дует теплый или холодный воздух. Ну и, соответственно, в зависимости от того, что включен. Также есть такая вот место под бутылку, которую сюда как раз под эту штуку ставишь. Сейчас у меня там хлам лежит, какие-то салфетки, но это с зимы. Электрика здесь довольно надежная. Самое приятное то, что она конструктивно выполнена так, ну, не знаю как то Если должен быть провод, там идет провод, и он довольно толстый. Потому что мне доводилось сковыряться в машинах, которые имеют настолько тонкую проводку, что когда ты начинаешь ее чинить, она разваливается у тебя в руках. Да, с моими большими лапами, сосисками залазить куда-то в тонкие электрические вещи. Всегда чревато тем, что это будет, эта вещь будет похоронена. Единственное, чтобы заниматься электроникой, здесь обязательно надо покупать систему Lexi. Я ее заказал из Китая, что-то там, это был канун Нового года, что-то ноябрь-декабрь. Китайцы сделали распродажу, у меня она обошлась что в районе 2000 рублей. К ней я на авито нашел сломанный ноутбук, починил его. Ну, Когда-то в молодости, будучи студентом, я ходил по домам и ремонтировал компьютеры. Поэтому поднять с колен любой ноутбук для меня как бы не проблема с тех самых пор. Я его починил, установил туда лекцию, программу эту, этот шнурочек. И все у меня теперь отлично. В гараже я могу подключиться, продиагностировать. Написано она отвратно. Такое чувство, что ее под дос писали. Многие вещи, которые там, Ну допустим, программирование блока называется телекодировка. Да? Вот такой пример кривого перевода каким-то машинным переводчиком начала нулевых годов. По коробке передач. Здесь механика, она довольно надежна. Единственная проблема, с которой лично я столкнулся, это обрыв троса. Как во многих современных машинах, идет два троса. Один отвечает вперед-назад, второй право-влево, качание, кулисы. У меня один из тросов порвался, причем очень неприятно и неожиданно. Я подъезжал к гаражу, не, задол... не... не доехал до гаража, примерно там метров 200, он у меня сломался. Просто я воткнул нейтраль и оторвалось оторвался трос причина потому что он находится в таком месте туда попадает вода и если машина долго не ездит, а эта машина долго не ездила он начинает постепенно ржаветь и когда начинаешь активно пользоваться то что проржавело и стало более хрупким оно просто банально рвет заказал я этот трос, второй я снял налил туда в него масло разумеется про все это снял в видео параллельно я разобрал сделал ручник тоже более подробно расскажу как это делал и насколько я надеюсь, она долго хватит, потому что там немножко была небольшая переделка, да вот когда ума конструкции, которая показала себя не очень надежной. Машина, когда у меня сломалась, я решил вопрос просто, я открыл капот, засунул руку туда в механизм, включил первую передачу принудительно, потом сел, выжал сцепление, завел, и на первой передаче доехал до гаража, где бросил машину и ждал, когда придут троса, чтобы это все разобрать и сделал. Гораздо хуже дела обстояли с автоматическими коробками. Здесь на... С этим мотором двухлитровым комплектовались французские коробки ал 4 Это довольно старая коробка, которая уже для нее эти нагрузки современных двигателей, условно современных, были довольно тяжелые. Самое проблемное место в них это там два соленоида. В свое время один мой друг купил такой Citroen с автоматом с пробегом всего там 50 тысяч километров, двух- или трехлетний. А если сам Citroen он отдал 350 тысяч, теми деньгами это примерно ну, по курсу 30, чуть больше 10 тысяч долларов, 11 с чем-то, то когда накрылась у него коробка, накрылась она буквально первый же месяц, потому что он начал интенсивно педалировать, машина резвая, ему нравилось, разгон, автомат, все дела, за него переключает. Официальный дилер тогда запросил за ремонт 100 тысяч рублей, это условно там примерно около половиной тысяч долларов. Он с трудом нашел где-то в гаражах, кто ему за 40 тысяч починит, и быстренько выставил на продажу, говорит, эта машина довольно нежная и проблемная. Сейчас же... Читая про ремонт и обслуживание Citroen, наткнулся на сообщение, что есть сервисы, а такие коробки ставились не только на Citroen, но и на Peugeot и на Renault, ну, в общем, на многих французов. Есть сервисы, которые за сутки меняют эти соленоиды с заменой масла и стоят это в наши дни 1015 рублей, ну, примерно. Вот утром пригнал, вечером забрал уже обновленную и отре условно отремонтированную коробку. Если, конечно, не пошли разрушения внутрь коробки там с обрывом там, этих, тормозных лент, шестерен и так далее. В то же время трехлитровые моторы и дизельные, которые ставились на СТРН-Ц5, они комплектовались с автоматом ЗТФ немецким. Как сложить диван задний? Вот эта штучка, сидушка, приподнимается, откидывается. Далее нажимается, здесь кнопка. Это улетает. Вот получилось. Вот довольно условно ровное место. Ставим все на место. Здесь же находится лючок бензонасоса. Но собирается разбирается очень быстро французская практичность машина довольно динамичная по крайней мере мне динамики хватает при желании можно продавить она ускорится если где надо кого-то срочно обогнать большая часть времени конечно быстро на ней не будешь ездить это не BMW, она не провоцирует у него нет уже вот вжух вжух перекладывая передачи здесь немного она для других целей да и подвеска вот эта мягкость и прочее она не способствует быстрой езде после покупки я поехал в сервис Ну после тормозов первое, что я сделал, в машине стучала подвеска выяснилось, что передние шаровые здесь вкручиваются, не вставляются сделано это потому, что вот эта мягкая подвеска гидравлики, скорее всего многие из нас, когда начинаешь в такой машине есть, ты просто не обращаешь внимания на кончики и шаровые начинают значительно быстрее интенсивнее разбиваться для этой цели в производитель заложил определенный запас прочности я поставил лимфордер я думаю, на мой век хватит, ближайшие 5-6 лет Я думаю, тут ломаться будет нечего. Следующий Параметр, который здесь заморочен По подвеске Это задний рычаг Он здесь стоит Ну, здесь принцип Даже не знаю, торсион, не торсион это... Задний рычаг сделан здесь хитрым образом Он стоит от переда кузова Вот, вот так вот, ходит. Здесь, вот Здесь колеса вот. То вот это место крепления к кузову Идет через подшипник Подшипник через несколько лет тупо разбивается Вываливаются шарики Рычаг соответственно подшипник развалился, перекашивается Колеса становятся домиком Начинают жрать сам рычаг Ну, первый сюрприз Глобальный от производителя Эти рычаги не производятся Все, производитель снял их с производства Официальный дилер предложил поменять вместе с, В сборе со всей подвеской Понятное дело я этого делать не стал Потому что подвеска в сборе с заменой у дилера Будет стоить дороже, чем эта сама машина вопрос я решил немного иначе да, можно поменять подшипник, вы скажете, но за счет того, что пошел из нос в бок подшипник сразу станет криво и самое главное сальник не поставишь нормально, даже если подшипник станет ровно то криво кривостоящий сальник убьет его очень быстро подшипник, потому что в него будет попадать грязь и подшипник умрет я решил вопрос э более тонко, надеюсь я решил, надеюсь надолго хватит Ну. В очередной серии я это покажу, как я это чинил. Один из неприятных моментов. Не работал кондиционер, взял машину. Печку я чинил, рассказывал, снимал заслонки. Кондиционер надо было решать с системой герметизации. Поехал к ребятам, они надули туда ультрафиолетовое масло. Ну, я думаю, кто когда-нибудь чинил и заправлял кондиционер, знает что, эту процедуру. И... По результатам показалось, что там есть одна трубка, которая идет на компрессор. За счет конструктивных особенностей она была под небольшим в подпружиненном состоянии. И за годы эксплуатации она просто сломалась. Новая в запчасти идет уже в правильно выгнутой форме. Я ее тупо поменял, заправил все вот уже. Который месяц, летом я радуюсь кондиционеру, когда это надо. Хотя в Питере не бывает такой крепкой жары. Большая часть времени достаточно бывает просто опустить окна и немного проехаться, чтобы охладить автомобиль. Но иметь возможность, стоя в пробке, закрыть все окна, включить кондиционер никого не слышать, это многого значит. К слову о гидроподвеске. Так гидроподвеска не пневма, а именно гидроподвеска. До сих пор ставится на современный автомобиль. На тот же Mercedes S-класса в обычной версии ставится пневма, до сих пор. А в топовые 600 ставится гидроподвеска, она называется у них ABS. Так что списывать ее со счетов я бы не стал. Плюс в 70-80-е годы гидроподвеску производства Citroen ставили себе Rolls-Royce. Если зайдете где нибудь на форум Rolls-Royce, вы обращуете, что есть простой способ сэкономить. Закажите гидросферы без надписи Rolls-Royce с надписью Citroen. Так что со времен дюма трех мушкетеров и подвесок королевы, мы можем быть уверены, что у француза с подвесками все нормально. Не уверен, что шутка зайдет. Друзья, я постарался рассказать все, что понял про c 5 проездив на нем некоторое время. Если у вас есть какие-то замечания и дополнения, пишите в комментариях. Чуть позже я выпущу серию видео о всех ремонтах, которые делал по машине. И еще, подписывайтесь на канал.